Посмотри в камеру, детка, улыбнись. Выйдет чудесный календарь. Улыбочку, Хайзенберг. Из чего ты сделала голубой лед? Она его ест. Это энергетик. Отлично. Ребята, хватит сидеть в заперти. Мы не видели сто лет. Мне правда надо выбраться из дома. Можно веселиться и здесь. Классная штука. Давай повесим над нашей кроватью. Смотри, новые соседи. Ого, это... Интересно, кто это? Это студенты? Нужно пойти к ним и показать, какие мы крутые. Мы скажем, да, кстати, вы уж потише. Давай я, чуваки. Вы уж потише. зачем так дергаться? Вы уж потише. Только не смейте. Добро пожаловать, знаете. Да, привет. Чуваки, вы не могли бы. Потише тут. Ну, как-то так. Все путем. Будет шумно, звоните не в полицию, а мне. Ладно. Я скажу своим. Это как-то подло. Анонимно. Отличная идея. Они сделают всю работу за нас. О нет! Он нас встал! Вы звонили насчет соседей? Нет. У нас определитель. Мы же У всех есть определитель. Вы не поняли, с кем связались, старпёры. Они залезли в машину и украли подушку безопасности. Странно. Зачем им нужна подушка безопасности? не знаю, надо заявить в студенты! в стиле денира будет громко ты покинул круг доверия факет и уже пробили кота облома ouais. <проб <G -dop> Это наш дом. <проб> мои шары сложно удержать они огромные <проб> <проб> хватит они достали меня Черт, мы все пропустили. Соседи на тропе войны. Что у тебя в арте это шарик? Мать твою, это не шарик! <свист> все в порядке, можете идти. Презерватив заберете? Вдруг еще понадобится.